Я постирала туннельчик сейчас тирала его губкой с хозяйственным мылом вот игрушки кстати отжать этот я его постирала потому что котенок если у него вдруг лапки чуть-чуть влажные он забегает в туннельчик то остаются пятна потому что на нем были еще бложки и вот эти вот какашки, блошиные, которые летят в туннельчик, потом попадают, если влага на них попадает, то остается пятнышко. Вот туннельчик у меня вот так вот висит и сохнет. Как только высохнет, обратно верну его котеночку. Вот это еда, которую я приготовила котику нашему. Так, это бульончик. Здесь кусочек курочки, кусочек печеночки, морковка и немножко э, геркулеса. Так, извините, резкость навела. Здесь курочка, печеночка, морковка и немножко геркулеса и бульончик мясной. Это будет кушать наш котик. Так, тут его пеленочка. Сейчас я его поставлю на его балкончик. Привет! Пойдем, зайка. Так, сейчас я поставлю его домик на полочку. Удобно то, что домик можно поставить на полочку, потому что, по крайней мере, он не стоит на полу. Так лучше, мне кажется. Все, зайка, давай, пора, пора. Выходить и кушать. Опа. Унти, ой, кто выходит? Тишка. Тишка выходит. Иди, Тишка, может ты в туалетик хочешь. Ну, давай, зайка, все нюхай. Потому что все чистое. Да, Ой, кто это убежал? Кто это спрятался там? Так, сейчас я швабру уберу. Так. Тишка сейчас дам покушать. Тишечка, на. Давай кушай. Зайка проголодался. Ну, зато скушает все с аппетитом. Ой, как мышчевка. Вкуснее? Так мы чавкаем. Тише. На улице опять слышны звуки ремонта. А Тиша кушает. Все, Тишка, теперь намного меньше у тебя блох. Раз в 500, наверное. Теперь. Вот сейчас на ушках вообще никаких пятнышек нет. Кушай, кушай. Кушай, зайка. А иногда кажется, что есть лысые пятнышки. А сейчас нет ничего. Все хорошо. У него уже очень хорошие зубки, потому что ему больше двух месяцев. Два с половиной месяца. Вот. Он прекрасно все живет сам. В общем, молодец. Кушает хорошо. А теперь еще будет хорошо спать. Наш тишка. Тиша, тишка. Тиша, посмотри на нас. Тиша, тишка, посмотри сюда. О, Как вкусно даже оторваться не может. Ну ладно, пусть кушай, а мы придем к тебе позже. Сейчас посмотрим, чем занимается тишка после обеда. не видно его только слышно что где-то шурма... ну там наверное только слышно что где-то шуршит чем занят малыш я ему дала уже чистый туннельчик ой меня что ли увидел нет меня не надо он сразу перестает играть там чистая миска это он съел свой обед конечно он очень здорово играет с этим туннельчиком можно сказать одна из его Любимых игрушек. Ну, там завязочки. Он и с завязочками играет. И с самими шариками. На самом деле, туннель я всегда кладу вон там справа, где мышка лежит. Это он уже сюда его пригнал. Он что-то сейчас не бегает. Решил полежать и поиграть с веревочкой. Что он там делает? Тарелку вылизывает что ли? Только что съел целую тарелочку. задумался о чем-то о господине уже меня увидел нет тишечка нет нет попозже дам еще покушать так, миску зака Там занят, Может быть, сейчас пойдет отдыхать. Чем он там занят? Где-то роется за тоннельчиком. Чебу ну, зимой. Неужели такой голодный котенок? Только что дала ему целую миску. А может быть, потому что тоннельчик возле миски, а от мисочки еще пахнет. Ну, ладно оставим его пусть играет вот. пускай наслаждается чистотой на самом деле мы его еще будем купать наверное раза два сегодня я его купала третий раз к сожалению блохи еще были даже жирные коричневые блохи но когда я его вытирала, видела, что молодая блоха пробежала. На самом деле не хочется вам об этом рассказывать, но с другой стороны хочется, чтобы те, кто возьмет котенка с улицы, то есть понимали, что это не так просто вывести блох. Вот он играет с завязочками. И там с другой стороны висят игрушки, с игрушками играет. В общем, у него есть все удовольствия. Да, и отдельная квартира, угу. где можно бегать, носиться, гонять игрушки. Наверное, меня увидел. Мяу-мяу. Вот я сейчас не могу вам его показать. Не хочу открывать балкончик. Ну ладно, оставим его. Пусть играет.